Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и Владимир Тюняев. У нас в гостях Радников Борис Константинович, генерал-майор запаса Федеральной службы охраны. Мы сегодня поговорим о критических ситуациях, которые возникают с человеком в боевых действиях. Вообще в городе какая-то техногенка. Вот сегодняшние у нас э, три месяца прошли критические ситуации, когда народ запугали, и они не знают, что делать. Борис Константинович... Расскажите, пожалуйста, вот о критических ситуациях и как себя человек проявляет в них, и что нужно делать в данных ситуациях. Конечно, сразу-то это ничего у человека не получится, просто от природы есть у человека самообладание. Когда он может в критических ситуациях как бы отдавать себя на волю Бога, и тогда выходите, как говорится, нормально. Я вот могу рассказать такой случай. Это было в 1982 году.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 И как я оказался, вот на ребре этого БТР, да. как будто время было растянуто, и угу. я спокойно перешагнул на мост. Если бы это я думал, и я это воспринимал, то... Страх, который бы меня сковал, он не дал бы возможности мне даже вылезти на броню. Просто в этот момент, когда мы уже подъезжали к мосту, я вспомнил одну то ли легенду, то ли былину. Две армии собрались друг с другом воевать. И вот когда, значит, они... Разъехались, начали И это. В это время та часть, которая, условно говоря, была за нас, щиты держали mm -hmm. вот так, стучали рукоятью значит, по щитам, создавали ритм определенной частоты.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 И уже когда мы достали его, он уже был мертвый, mm -hmm. уже погиб. И, в общем, вот я к чему mm -hmm. это привел? Может быть, вот эта вот молитва «Я не свой, я Божий», она сработала как камертон, который мне позволил победить чувство страха. Потому что я бы растерялся. Я вот, они колеса крутятся, я вот стою на ребре, один почему-то. Как я прошел, я не знаю. Потому что посередине там наводчик КПВТ сидит. И ребят все коленка к с автоматами. Ну, полной ну, понятно, экипировкой. Да. Доли секунды я бы... А у меня люк был закрыт. Люк был открыт только впереди. Там, где водитель, и вот рядом с ним офицер сидит. И я... Как я вылез, я не знаю, но я оказался... Это хранители Не работы. знаю. Вот я их опрашивал, они говорят, ты не проходил минать. Но э, я знаю одно, если бы не это состояние, нужно или входить в такое состояние, или самообладание в себе тренировать. А самообладание, оно может быть только тогда, когда... Это повторяется неоднократно, когда ну, да. уже психика, да. она не реагирует вот так. Потому что я когда первый раз, когда рядом с трупами находился там и так далее, сначала было ну, неприятно, непривычно, да. а потом было уже все равно. Я к этому крови. хочу добавить аналогичную ситуацию. Со мной э, два таких случая было, когда угу. меня э, что-то спасало. Первый случай в лоб мне въехал джип здоровенный. Угу. причем я, себя, я считал до трех: Раз, два, три. И вот такой удар. Машина моя летела одиннадцать метров назад. Одиннадцать. Угу. я перед этим оттолкнулся от руля. Сгруппировался. Ноги под себя угу. подобрал, потому что сразу мысли быстро бегут. Вот это время укороченное. И удар такой бах, ну в коленку мне въехал, мне все таки коленку повредило. Но я жив остался. Мужик на второй день погиб, въехал а в аналогичный... А не было этой мешка Какой мешка Запорожец? Какой мешок? Двигателей не было впереди. Ну, понятно. Это было давно, но это вот была такая критическая... Я думал, джип... Джип на меня въехал. а а, -а. Мешок, зап... С кенгурятниками, тяжеленная машина. Я успел остановиться хорошо. У меня вот три. Я на тормоз, некуда был ехать. Обрыв. Тут горка, и все, я только бух-бух, вот так, и меня бах, жив-жив. Вот, и аналогично тоже у нас автобус падал еще в стройотряде. Я не знаю как, но я оказался на стенке, задней стенке стоял, вот стоял, как стояли, вот так же. И хорошо там ребята вы были ну то есть держали автобус, потому что там обрыв, все, трупы были бы все. Потому что там было метров 500 вниз обрыв был. Это да, это хранители. Это идет автоматически уже, это, если не суждено, вот как вы у говорите. У меня три э, случая было. Вот эту вот мину да. объехали, вот эту вот с БТР. И третье... ну, вот про мину расскажите еще, потому что вы ага. расскажите. Вот Значит, как раз, да. э, ну, э, пришел приказ, э, как говорят, на дембель. Возвращаться в союз. Естественно, мы, как и все нормальные люди, готовим стол вечером, чтобы значит, проводиться. И было у меня приготовлено ведро самогона нормального. Пришли ребята, контрразведчики, эти афганцы, грушников пригласил своих с этого с отдела по борьбе с бандитизмом. МВДшников, ребят. Ну, нормально. Собралось человек, наверное, 12. Вот. Все это ведро, естественно, мы выпили. И утром где-то в половине пятого услышали мои солдатики с охраны, значит, Борис Константинович, вертушки идут. А поскольку мы вертушки садились там, где все местность простреливалась, угу. поэтому всегда... Мы подъезжали просто одна плюхница, туда заскакиваешь, а это баражирует здесь, прикрывает. Кинули шмотки туда, в УАЗик в открытый на ходу одеваемся, спускаемся с горки, и э, по шоссе это было где-то полтора километра. А если напрямую, то метров 800 мы срезали. И у меня сначала холодок внутри, чувство какой-то вот тревоги. И я опять как на автомате, я говорю, кто сидел за рулем, Ярю, Давай напрямую. Ого, да ты что там же? Эти буераки, башка болит, выпили вчера. Я говорю, сказал, давай напрямую. Значит, и он пошел по этим буйракам, и подвезли, все, успели, меня туда запихнули. А в это время подъехали проститься игрушники, и они моих ребят всех забрали к себе, чтобы дорожку выпить еще по рюмке у себя в расположении. Угу. И это их спасло. Поскольку, когда я прилетел через 20 минут в этот батальон, они связались через некоторое время по раций и говорят: как хорошо, что вот тебе повезло что ты, значит, вот свернул, иначе там ехал трактор с прицепом. В прицепе 6 детишек сидело. И э, мина была итальянская, противотранспортная, 8 килограмм взрывчатки, и разметала весь этот трактор вместе с прицепом. А если бы мы поехали, вся группа оперативная, значит, 8 моих сотрудников, я девятый командир, мы бы все взлетели на воздух. И вот третий случай. Это выходной день. Ребята у меня отпрашиваются, мы к поедем, у них там сетка была натянута, в либо поиграем. Хорошо. А я сидел в миндальной орешке, колол на крыльце. Значит, остался со мной парень азербайджанец. Значит, я сижу, колю, вдруг слышу, летит ракета, земля-земля, ну вот как Катюша. <свистит> когда она летит мимо, она свистит, когда она на тебе, она уже не свистит, потому что это особенность, <свистит> это мне тогда учили, ты, если свистит, все нормально, не волнуйся. Твоя свистеть не будет, она уже все. Она уже прилетела. И вдруг выходит, домик у нас был, это, глинобитные стенки толстые, мы сами лепили из самана. И говорит, Константинович, возьму сейчас еще вилку и брошу сюда, значит, десяток этих ракет, зайди. Я говорю, и то правда. Только я зашел за стенку, и там, где я сидел, напрямую 3 метра. А ракета это в ней 12 килограмм с Прилично. И она, вот где я сидел так через стенку 3 метра она вынесла двери окно и противоположную стенку волна ударилась и нас контузила. Долбанул по ушам. Я потом два месяца не слышал. Но результат контузии он и сейчас все время звон стоит в ушах. Но контузию нельзя было показывать, иначе на карьере крест можно было поставить и так далее. Поэтому я проглотил это дело. Но контузия и контузия. Если бы он уехал играть в волейбол, я бы не обратил внимания. А ладно, пролетел мимо. А он просто он способствовал, чтобы я встал и зашел. Только зашел, потому что стенка, она взяла все осколки на себя. И вот три раза, которые вот спасли мне от смерти, опять же, просто я думаю, так. Вот, даже если и совет давать, нужно быть с Богом в душе. Это точно. Тогда, тогда поможет, тогда спасет, да. потому что главное в своей жизни всегда идти от созидания а не от разрушения. И вот даже волей обстоятельств я попал на эту войну, но то, что от меня зависело, я говорил, что на моих руках нет ни капли крови. Я старался решать все мирным путем. И, фу, фу у меня получалось, потому что я искренне уважал этот народ, и я знал их язык, и традиции, и обычаи, и они всегда... Со мной старались на базаре поговорить, потому что, картинка, иду я, угу. главный советник, начальника провинциальной контрразведки, руководитель оперативно-диверсионной группы. Без охраны, безо всего, угу. по душманскому базару он метров на 800 тянется, прижает грушники за хлебом. Один офицер, четыре солдатики, солдатики Охранить. с автоматами по разные стороны, а я напротив стою и разговариваю с афганцами. Это Я говорю, привет, привет. Они, как ты ходишь? Я говорю, вас пуль боится, смелого штык не берет. Я говорю, вы поймите, тот, кто вынашивает покушение, он будет первый стрелять ты на себе хоть 10 автоматов повесишь. Да, конечно. Это это поэтому, очевидно. если ты будешь бояться страх, ты обязательно это натянешь. Да. Потому что жизнь, она так, значит, идет, что вот я когда увольнялся, и мне хотели подарить наградное оружие и все. Я говорю, зачем оно мне? Вы мне гитару подарите. Потому что любая вещь, она имеет свою информационную карту. И эта вещь обязательно, если она для чего-то служит, она эту ситуацию сформирует сама в этом пространстве. Если я, когда работал, я носил с собой оружие, да, это мне понятно по работе, а здесь, если мне по работе нет, этот пистолет я буду носить он мне натянет эту ситуацию да, а потом за кого-то я буду сидеть конечно. ведь не даром и у нас это поговорка то ружье само раз в год стреляет Отлично. потому что если не положено не нужно значит и не нужно и здесь очень четко нужно вот эти вот все закономерности, Значит, их э, необходимо знать, э, потому что обычно мы стараемся найти, что то с нами случилось, и найти виноватого. Но даже вот взять и семейный скандал, допустим, дома, не может виновата быть одна страна. Обязательно оба. оба. Откуда вот эта вот поговорка-то идет? Нечто на зеркало пенять, коли рожь <связь> Поэтому себе нужно вовнутрь посмотреть. И, естественно, самообладание, оно воспитывается. Воспитывается оно только в тех условиях, которые требуют этому самообладанию. <связь> Потому что так оно не получится. Нужно, ведь личностью становится только тот человек, который проходит через трудности. Он, сколько мне приходилось по работе сталкиваться с людьми, если он вырос на всем готовом, пап там у него генерал или адмирал, ну, да. он и с людьми-то не может найти общий язык. И я даже могу сказать, что вот приходилось мне э, привлекать к сотрудничеству людей разного ранга, разной национальности. Никогда у меня не было в практике, чтобы я кого-то ломал через коленку. Я сначала его поднимал до своего уровня, делал своим единомышленником и другом, а потом я к нему обращался. Слушай, можешь помочь или нет? Потому что это не моя личная просьба, за моей спиной отечество. Это да. Это никогда не было отказа. Я вот, смотри, когда этот БТР упал, да. и ребята забились все в трубу под мостом. Угу. И, э... Так они выжили, которые были? Да, они побились Один, ну, Вот что... этот Погиб, который, погиб да. только угу. И они забились в эту трубу Выстрелит, я слышал Я думаю, сейчас по камышам подойдут Одну гранат туда и все ну, да. И я, э... командир Я кричу Двое со мной Рывок на 10 метров вперед угу. Чтобы отрезать и по этому рослу высохшему через камыши я даже не взглянул кто за мной бежит плюхнулся смотрю рядом лег он вообще без оружия прапорщик хозяйствник а слева у меня шифровальщик значит ему вообще нельзя где-то в бою участвовать и это он с такими диоптерами был, ему, когда они упали, раздавили очки, он не видит ни хрена. А чекисты все остались в трубе, не побежали. Я тогда говорю, Валер, кинь Игорь, я эту прапорочку пистолета, ты с автоматом будешь. И я несколько очередей, чтобы отрезать вот так mm -hmm. вот. А тут вдруг э, надо мной э, слышу это БТР, который нас сопровождал. Да. Он нас обогнал, а потом видит, что нас нету. Он возвращается, слышит, там стреляет. И он с КПВТ как дал по этому камышу, где мы лежим. Он же не, думает, что это Духманы. Он это срезал. Я думаю, ну, блин, сейчас или эти, или свои из КПВТ. Я сразу встал с автоматом, а поскольку я в джинсах, это не в их одежде-то. Uh -huh. И думаю, наводчик увидит, там должен солдатик сидеть, не офицер. На офицеры это... И <свят> вот так вот стою, гляжу точно, парень сработал. Сра И это Да, сообразил. Uh -huh. Это ответственность еще да. э, за ребят, потому что если бы я испугался, ой, вот все, ну, и так далее, а здесь ты за них, да давай круговую оборону, досмотри, да чтобы и живы были, и так далее. И я вот, когда вторая командировка, уже мне здесь вручали орден Боевого Красного Знамени, Москве э, и начальник управления Московского, вы что-нибудь скажете, да, я скажу, я говорю, вы знаете, моей самой главной наградой является не вот этот орден, а то, что всех я ребят матерям привез угу. живыми. Да. Вот считаю это самой лучшей своей наградой. Просто по заказу не получится. А потом я скажу, что вот эта вот харизма она с детства проявляется. Все мы, если кто вот раньше играл там во дворах, это мы видели, были ребята-заводилы, да. были ребята-это. И я знаю, у меня тоже такие же из заводил были в опергруппы, которые могли и часового снять, горло перерезать, и это. Я этого не мог. Их я лучше на гармошку сыграть. Это Склад уже. Это самообладание-то и есть. Его нельзя научить. Сидят они все, ребята, на всем готовым, выросли и так далее. вот им учить самообладание. Просто когда жизнь прищемит, когда ты сам поймешь, когда, почему я сказал, что да. война, она опускает до уровня животного, потому что, когда идет бой, я должен вот в землю влезть, влезть врати, да, У -у -у. вот как червяк туда да. закопаться, чтобы тебе не, не срезали, видно было, не видно было, вот, и это инстинкт самосохранения работает. А когда uh -huh. его нету этого инстинкта самосохранения, все, они где-то месяц, два и уже все, это отход. Я хочу, вот, к слову сказать, что американцы сделали исследование. Uh -huh. Я читал где-то год назад, они провели анализ как раз психотипа во время всех войн за прошедшие сто uh -huh. лет и сделали вывод, что 90% процентов те, которые участвовали в боевых действиях, не стреляли друг в друга. И во время Великой Отечественной войны, и во время Гражданской войны, которая у нас была Первой мировой войны 90% стреляли те, которые психопатический склад характер был. И был 1%, то ли один, то ли меньше, которые назывались воинами. Это вот душа воина, которым uh -huh. без разницы. Они идут, у них душа не страдает. Психопаты, это у них уже измененное состояние психопатическое. Они страдают, они деградируют, они деграданты. Да, да, да, а, да, да, да. а нормальные люди не могли друг друга стрелять, потому что у них они брали чужую жизнь на душу. Вот, вот, что вот. Главное потому что я помню, э, бригада спецназовская, они э, делали рейд и... Парень попал, ну, лет 20-25, может быть, и, но он без оружия. Угу. Он попал в зону эту э, операции, и они его прихватили и привезли. И, и э, к нам в группу как раз я вышел, говорит, командир, забирай, вот, может, допросите, что допрашивать, к чему привязаться. Их ходит вон полно э, я подождал, спецназ уехал, я на него смотрю в глазах страх, я ему говорю, оглянулся, нету никого, давай, я говорю иди, он подумал, что я ему буду стрелять, стрелять, в спину. ага, у меня пистолет здесь висел, он сделал три шага. Опять оборачивается. Я ему показываю. Давай. Он еще 10 шагов. Я говорю, давай, быстрее, блин. Он тогда Бали уже быстрее, да. рванул. А у меня мысль одна, что... Его мать, она за меня молиться будет, что я его отпустил. Я вот не понимал. Между прочим, те из ребят, кто себя утверждал, расстреливал, не, их да. уже сейчас нету. Они ну, хотя это... на 8, на 10 лет мне были моложе, mm -hmm. они уже ушли. Вот ты правильно сказал, это да, брать, брать на себя, на себя и это, душу, это жизнь нельзя, чужую, это, да. это же нельзя. И э, когда мне вот тебе там везло, там то-то, то-то, я говорю, а ты вот в жизни хоть раз накормил бродячую кошку или собаку? Ну, да, да. Я говорю, у меня вот помоечных, у меня пять было, сейчас у меня трое дома живут. Mm -hmm. И еще четверо в подвале. Я им каждый день спускаю ведерко из-под mm -hmm. майонеза, туда э, от моих остается, чего там добавлю mm -hmm. еще. Потому что было время, когда приехали из Лии летчики, значит, ребят наши, герои, mm -hmm. и мы хорошо посидели, и с женой э, их проводили в два часа ночи и легли. Вдруг... Э, Ушнули, через полчаса начал кот прыгать и, и царапаться. Я его раз скинул, два скинул. Угу. На третий раз он мне задней лапой продрал. Чусь. Я думаю, ну, блин, обалдел, что, что ли. Да? Я его, значит, за шкирку выхожу в коридор, а уже полы горят. Пожар. Замкнул тройник, угу. и кот нас будил. Зима закрыт все, а горел пеноплен. Он как сера, он капает да, да, и да. выделяет да. Этот... Гадость, Гад, гадость вот эту вот всю. Угу. И вот э, он мне э, спас нас, и, и, и я сказал, что вот вашего брата буду подкармливать, все, и теперь у меня с ними негласный Святое договор. Святое дело. Да, это же братья меньшие, но их... Ты знаешь, их надо понимать, их надо любить. Конечно, Это надо это, подвести резюме о том, что. Ну да, да о чем мы это, говорим. можно сказать, слаб в коленках. И если он рос вот в этих тепличных условиях, то ему механически чего-то не у, научить ничего не получится. Идет вся учеба через засмысление идет через голову. Если ты э, воспринимаешь вот это, тебе нужно вот это. Вот смотрите, значит все мы смотрим поле чудес. Ну да. Вот, э, мы не все смотрим, мы его не смотрим. Якувович э, дает какое-то задание, да. значит потом через 10 минут он спрашивает, какое задание я дал. Никто не отвечает, потому что смотрите, природа как устроена. Вот мы говорим, под внешним информационным воздействием у человека формируется поведенческая матрица. Значит, на подсознание. Это копилка устойчивых физиологических и эмоциональных реакций на внешние раздражители. И эта матрица, она уже сформирована из убеждений, из наших. И если я что-то говорю, что не влазит в эти убеждения, матрицы не пустит. Оттал, – Отталкивает. Они не могут, я говорю, вот я вам сейчас стихотворение расскажу, оно на 20 печатных листов. Они говорят, как вы это запоминаете? Я говорю, я не запоминаю. Мне просто интересно… И если НКС да, внутренний да. есть, Потом пожалуйста. и поехали. Да, вспомните и поехали. Я говорю, вот э, нас в разведке натаскивали, вот приносит 10 книг, корешками ставят, вот 20 минут сосредотачивайся и скажи, о чем эта книга. Словарь – это стихи это проза или справочник и так далее и вот это концентрация внимания это необходима тренировка и вот эта вот тренировка она позволяла нам на 80% это правильно определять что там написано ну да Мы так, и, к слову и, сказать, и когда они в руки они... возьмешь книгу ну о да. она я характер, говорю когда? вот смотрите я вам сейчас я говорю, ну в качестве примера то что я раньше там учил и так далее. Вот э, возьмите, допустим, работу Ленина «Апрельские тысяч Ленина». 3 апреля 1917 года Ленин приехал из Швейцарии в Петроград, где с броневика произнес приветственную речь, которая закончила пламенным призывом «Да здравствуй, цитилизмическая революция!» 3 апреля вышли в свет знаменитый апрельский тезисы Ленина» не дал конкретный план перехода от буржуазно-демократической революции к революции социалистической. В тезисах сложены следующее положение. А. Война при новом правительстве Львова и К. остается грабительской империалистической войной, и поэтому недопустимы малейшие уступки революционному оборонничеству. Релиционное оборончество – это люди, считавшие войну не в силу захвата, а в силу необходимости. Ну и так далее. Я да, и да, начинаю. Они да. а луп, луп, луп. <свят> Я говорю, вы выучите хоть одно четверостишье. Мир так устроен, все к нам возвращается. Что отдаль вернется, не прощается. Добро вернется доброму, свет светлому. И получить посылку от себя ответную так ожидаемо и так естественно, мир справедлив. Живить соответственно. Вот он, девиз, вот он основное правило, что отдаем, то получаем. То получаем Потому что другого-то не дано. И когда э, мне спрашивают, э, как, чего вот будет с Россией, я говорю, мы задавали туда вопрос наверх. А знаете, что там ответили? Они нам ответили, вы на 52 миллиарда рублей ежегодно Продаете по миру орудия убийства. Да. И вы хотите, чтобы у вас было хорошо. Вы идете от разрушения. Разрушение и получите. Что отдаете, то и получаете. То и получаете. Что да. здесь да. говорить-то? Поэтому надо воспитывать себя без страши. Обесстрашие, а понимаешь, мы воспитывали, мы в казаки-разбойники играли, так мы так это, э, в, это, да, в, лапту, в лапту, в стандеры, в ножички, да, да. там, вот, не гол, знаю, сколько девайсов, этих, все, все эти игры были связаны с движением, Конечно. потому что да. мы все время двигались. двигались. А это движение, не, тому не движение, ну. это жизнь, понимаешь, вот, Оттуда это и формировалось. Это да. с самого начала. Да, Потому что э, и, и бесстрашие это, и на льдиных катались. Да, да. И э, с горок, с таких этих, ездили прям. Точно. Я с трясением мозга даже получил, упал, значит, с обрыва и так далее. Среда обитания, она как раз и формирует. На этом, дорогие друзья, мы завершаем нашу встречу с Ларисом Константиновичем Радниковым. А, до новых встреч, подписывайтесь на наш канал, до свидания, всего хорошего.